Вы новость слышали, что до 14 августа губернатор продлил желтый уровень террористической опасности? Ну да, слышал. Террористическую Да, слышал, но я не сомневаюсь в этом. Да, слышал. Становимся бдительнее, скажем так. Ну, слышал немножко. Нет. Вот вчера губернатор продлил до 14 августа. Хорошо. Вас напрягает эта новость? Там вообще опасность. Вообще-то нет. Вообще пофиг. Пофиг. Вас это не напрягает? Абсолютно нет. Так как-то особо нет, потому что ну, мы знаем, что спецоперация идет, поэтому как бы особо удивляться нечему. Но ну, вот когда вы услышали, что веден желтый уровень, вас это как-то смутило, там, обеспокоило? Так уже давно это идет. Ну, то есть меня это беспокоит. С первых дней. Ну, с 24, дни, с 24 числа меня это беспокоит, да. Напрягает? Ну, внешне нет. А вообще, вот, в городе похоже, что там террористическая опасность, желтый уровень сидела? Нет. Знаете, что делать при наступлении желтого уровня, при введении желтого уровня? Ну, надо быть бдительным, внимательным, следить. Это вы догадываетесь или читали? Ознакомили? Нет, это я читала. Идет полностью рассылка по соцсетям. Школы, преподаватели предупреждают в чатах. Везде все расположено. То есть информация для родителей, по крайней мере? Для родителей есть по организациям. Есть наше управление по спорту тоже по организациям. Своим разослали. учредителям всем разослали, да. Что рекомендуется людям, жителям города при введении желтого уровня опасности? Нет, я не знаю, что рекомендуется жителям при введении желтого уровня опасности. А это мы сами прекрасно знаем. Мы живем в Севастополе. А. Вы документы с собой носите, например? Да. Постоянно? Постоянно. Вы знаете, что надо делать, когда вот такой уровень введен, например? Нет, не знаю. Хотели бы хотя бы знать? Ну, хотела бы. А вы телевизор, радио? не, не слушаю. Вообще ничего? Да, а, как, а как же мы вам сообщим? Как вот журналисты вам смогут... Ну, иногда и в интернете смотрю новости. Стенды какие-то, может быть, да, нужны? Информационные. Возможно, возможно. Но вы ничего не боитесь? Вам. Нет, вот. К, к примеру, паспорт с собой носите. Пенсионное удостоверение. Выполняли бы рекомендации? Да, безусловно. Вы чувствуете, что в городе введен желтый режим террористической опасности? Есть ощутить? Да я бы не сказал, потому что у нас все равно проводятся какие-то мероприятия, байк-шоу и прочее. То есть я как-то не чувствую, чтобы что-то изменилось. все спокойно? Ну, вот как бы по ощущениям вот так вот, если пройти, то нет. Ну, новости это считаем там, что фото, все такое. Как бы вот, чтобы вот, если вот, от, ну, как бы не брать этого внимания, то вот идешь по городу, как будто бы ничего это не изменилось. Возможно. Да. А, я думаю, что надо как бы заканчивать все то, что происходит, а не напоминать и говорить людям, что нужно делать во время какой-то опасности. Надо убирать эту опасность. В завершение такой вопрос. Собственно говоря, это у нас такой вот мы вычный один, человек, которого мы спросили. Мы такие на расслабоне все. Как говорят, на Чили, да, модно сейчас. Это у нас национальная черта характера такая, вот да, пофигизм, или просто плохо информированное население? Да это скорее мысль о том, что если грохнет, то грохнет, ты с этим ничего не сделаешь. Мы фаталисты. Да ну, нет, просто. мы Про... пофигисты. Пофигисты. Конечно. Да.